Сегодня я расскажу и покажу, как я сделала вот эту заколку. Такая веточка яблони у нас сегодня с вами обязательно получится. Итак, для того, чтобы сделать заколку с яблоковым цветом, нам понадобится заготовка для заколки. У меня это такой крокодильчик небольшой сантиметров. Сколько у меня сантиметров? Где-то 5,5 сантиметров. Тычинки, краска акриловая, белая и красная, губка, туалетная бумага, ножницы тейп-лента, флористическая проволока, фоамиран белый и оливковый, клей ПВА, утюг, клеевой пистолет ножницы. Начинаем изготовление нашей заколки с заготовок для бутонов для этого отрезаем небольшие два кусочка бутонов будет у нас 4. сейчас я два сделаю берем кусочек квадратик туалетной бумаги нам хватит как раз на два бутона пополам придется испачкать ручки Значит, на концах проволочки загибаем петельку сначала от себя и потом петельку. Вот такая петелька получается. И с этой проволочкой то же самое. Делайте сразу 4. Вот две проволочки. Теперь берем, пачкаем ручки и намазываем нашу бумагу клеем у меня это клей ПВА супер поэтому он такой густой и достаточно вязкий и быстро и крепко схватывается мы начали с бутонов для того чтобы они у нас подсохли пока мы будем делать остальные части нашего цветка намазали петельку тоже клеем оборачиваем вокруг петельки вокруг проволоки нашу бумажку и формируем такую капельку под бутончик вот такая получается спрессовывайте ее пальцами тут уж никуда не денешься придется пачкаться вот так пригладили Такая получается у нас капелька, такой бутончик маленький. Точно так же кладем сушиться и точно так же поступаем со вторым. Складываем бумажку, еще раз намазываем. Хорошенько пропитываем бумагу. Намазали петельку. Можно было бы, конечно, сделать э, как обычно из фольги, но фон у нас белый, тонкий, поэтому боюсь, что будет просвечивать, придется делать больше слоев, будет не та воздушность. В общем, я сделала так. Если у вас есть другие варианты, можете, естественно, творить, как вам вздумается. Вот еще одна капелька. Делаем 4 таких заготовки, сушим. Пока подсыхают наши заготовки для бутонов, мы делаем заготовки для самих цветков. Цветков будет 3, на каждый цветок нужно будет 5 лепестков. Поэтому мы вырезаем 15 прямоугольников размером 3,5 на 2,5 сантиметра И из них вырезаем лепесточки. Вот такие лепесточки немножко в серединке такую сердцевинку, как бы немножко сердечком делаем ножку. Делайте подлиннее и потоньше, для того чтобы удобнее было сцеплять, склеивать. 15 лепестков. Нам понадобится 5 листочков. Я сделала для листочков Делаем прямоугольники 2 сантиметра на 3,5 шаблоны. Тоже дам. И для, э, снизу для чешелистиков нам нужны будут вот такие звездочки. По одной звездочке на цветочек. Всего 7 цветков у нас будет. 3 цветка и 4 бутона. Вырезаем 7 звездочек. Диаметр звездочек э, из кружка 2,5 см. сантиметра ну, такие произвольные. Не надо геометрическую точность тут соблюдать. Готовим такие шаблончики. И три проволочки, флористические проволоки, такие тоненькие, небольшие. Сразу загибаем на концах петельки. Не видно, наверное. Вот так. И с петельками. Дальше, следующим этапом мы берем наши лепесточки и начинаем их тонировать. Тонировать я их буду нежно-розовым цветом. Берем листочек бумажки, отрезаем от губки небольшой кусочек. Смешиваю белую акриловую краску с красной, делаю такой розовенький оттеночек. Много белой и капельку красной. часть лепестка я тонирую э, снизу там где черешок у нас для того чтобы у нас он был белый но слегка с розовым так нет надо еще красненького По розовее цвет клубника со сливками. Тонируем снизу, растираем, а с другой стороны тонирую весь лепесток. Вот так вот получается, может быть не очень видно. Здесь он слегка розовый, а здесь получается чуть-чуть такой оттеночек придаем. Следующий лепесточек. Если лишнее нужно убрать, то сухим концом губки втираете лишнюю краску. что в итоге у вас должно получиться здесь у меня 15 лепестков для основных цветочков затонированные нежно-розовым цветом еще нужно будет доделать лепестки для бутонов на каждый бутон 3 лепесточка для лепестков я брала квадраты размером 2 сантиметра на два с половиной и вырезала вот такие ровненькие немножко вытянутые без сердечка уже вверху лепесточки поскольку бутонов у меня 4 будет то лепесточков у меня 12 я их затонировала более ярким цветом так неравномерно бутончики заготовки у меня тоже подсохли и я их тоже затонировала так слегка у нас чтобы будет выступать слегка верхушечка Остальное будет прикрыто лепесточками. Берем еще подготавливаем три пучка э, тычинок на 3 цветочка. Как делать тычинки я рассказывала вам в отдельном видео. Если не видели, посмотрите. Теперь нам нужно подготовить все лепесточки к сборке. Для этого нам потребуется утюг. Сначала большие лепестки беру. Та часть, где у меня затонировала только внутренняя, э, нижняя часть лепесточка, то есть внутренне, то, что будет внутри цветка, она у меня должна немножко быть э, внутрь вогнута. Поэтому я именно этой частью... Так, сейчас соображу... Частью Этой частью прислоняю к утюгу. Та часть листочка, которая у нас будет внутри. Прислоняем к утюгу, и у нас получается она вытягивается лодочкой. Надавливаем пальчиком, чтобы еще сильнее вдавить. И еще раз разминаю э, пальцем краешки. Между пальцами перетираем краешки. То, что сверху у нас смотрит. Лепесточек становится тоненьким. В принципе и так фон тонкий. Но чем тоньше он будет, можно еще между ладонями потереть. Или скрутить. Так. Собрать верхнюю часть лепесточка и между пальцами прокрутить получается немножко такой помятый как будто он только что распустился вот так мы готовим лепесточки еще раз той стороной где у нас только снизу покрашено, прислоняем к утюгу краешки становятся ровненькими Между пальцами перетираем. И еще раз немножечко прокручиваем. Вот делаем такие лепесточки. Так, дальше у нас... Те лепесточки, которые у нас пойдут на бутоны, мы... я их тонировала только с одной стороны. Тонировала внешнюю сторону, внутреннюю оставила белый. Вот этой белой стороной прислоняю к утюгу, он у нас выгибается. Еще немножко пальчиком, такой маленький. Вдавливаем, делаем такую лодочку. Вот такие они у нас будут. И в таком виде оставляем. Листочки. Листочки складываем гармошкой и трем между ладонями. Хорошенечко трем. Истончаем фон. Вот такой получился листочек. Расправляем его аккуратненько. Вот такой он получается. То же самое делаем со всем остальными, и аккуратненько наши звездочки тоже внутрь все лучики сворачиваем. Вот так внутрь, в одну сторону. И ну, между ладони такую малипуську не получится. Просто между пальцами. Если получится между ладонями, как удобнее. Перетираем, растираем, расправляем. И получаются вот такие практически ожившие. Это еще надо расправить такой маленький. Ювелирная работа, конечно. Вот такие у нас будут заготовки. Делаем все листочки в таком виде. Вот я подготовила все листочки, все заготовки. Все у нас готово к сборке. Разогрет клеевой пистолет, начинаем собирать цветочек. Начнем с большого цветка. Берем нашу проволочку с петелькой. Лепесточек один. И тычинки. Нам нужно сначала прицелиться, куда приклеить тычинки. Тычинки у нас должны находиться где-то, доходить до середины лепестка. Выравниваем все тычиночки. Примеряем, как у нас будет это выглядеть. В конце лепесточка Прикладываем нашу петельку. То есть, вот на этом уровне я сейчас буду приклеивать наши тычинки к петельке при помощи клеевого пистолета. Вот держим аккуратненько там, где мы примерили. И горячим пистолетом. Аккуратненько, лучше наносить сам клей на петельку, потому что он может растворить леску. на вас расплавится и сломается. Нам этого не нужно. Аккуратненько. Держим теперь, пока все застынет. немножко подстыла я пальчиком прижимаю так. где не, не доклеилась подклеиваем еще. такая получается у нас композиция лишние снизу тычинки обрезаем они нам будут мешать они нам не нужны берем ножнички срезаем их Такую оставляем. Тычиночку, проволочку. И дальше потихонечку начинаем приклеивать 5 лепесточков. Тут еще у меня торчит немножко леска. Убираю ее. Чтобы нам потом надеть на нашу проволоку вот эту звездочку с тишлистиком. Нам нужно, чтобы снизу у нас было все тоненько, аккуратненько. И начинаем подклеивать лепесточки прямо снизу под леску. Вот так немножечко примерили опять, немножечко капнули и прижали. лишнее убираем. Итак, петли лепесточков в нахлест. Следующий лепесточек клею примерно вот, закрывая предыдущий наполовину. Примерили и подклеиваем. Третий лепесточек. Тоже на половинку. И пятый. все пять лепесточков расправляем. Если что-то хочется вам зафиксировать в каком-то положении, можно лепесточки между собой склеить капельку клея нанести и приклеить. Такой получается цветочек у нас. Сейчас соображу, как с ним. Дальше берем один чешелистик, прокалываем нашей проволокой прямо в середине дырочку и надеваем его снизу. Подклеиваем, закрываем все наши неровности, вот так будет, подтягиваем, расправляем, как вам нравится. Аккуратненько обратно отодвигаю и подклеиваю на клей. Так фиксируем. так собираем три цветочка больших вот такие три цветочка у меня получились кто-то больше распустился кто-то меньше вот как они себя повели так я позволила им лечь теперь делаем бутончики берем нашу заготовочку лепесточка и точно также подклеиваем лепесточки они сверху будут немножечко приоткрыты примерили здесь намазываем клеем побольше только до середины несколько точек вверх оставляем свободным Первый, второй также у нас будет внахлест на половинку закрывать предыдущий. Так, примерили, наклеили. и еще один такой начавшийся распускаться бутончик. Можно посильнее ему закрыть вот эти лепесточки, где-то подклеить, оставить только кончики, можно вообще закрыть. В общем, делайте, как вам понравится, как ляжут лягут листочки. Вот этот я, пожалуй, еще подклею. Дальше снизу приклеиваем наш чешулистик, серединку наметили, проткнули аккуратненько, надеваем и подклеиваем. Подклеиваем только серединку саму, чтобы у нас кончики торчали в разные стороны. надеваем И такой у нас получается бутончик так делаем все остальные бутончики такие бутоны у меня получились по-моему симпатичные теперь нам понадобится тейп-лента для того чтобы соединить уже начинать потихонечку сборку нашей заколочки так. обматываем каждую каждый наш цветочек тейп-лентой желательно подобрать ее максимально в тон вот этим зелененьким листиком и черешкам натягиваем ленту и скручиваем если неудобно, разрежьте ленту вдоль пополам чтобы полоска была более узкая, так будет удобнее. Обматываем все наши проволочки и потом будем скреплять между собой. Итак, вот что получилось на данный момент: три цветочка, четыре бутончика лепест листочков и заколочка. Теперь нужно примерить, как вы хотите, чтобы цветы располагались на заколке. Сейчас я буду... Один цветочек у меня будет смотреть в одну сторону, один в другую, один посередине, и между ними будут располагаться бутончики. Вот так... Это подальше, составляйте композицию, которая вам нравится. Проволока позволяет у нас гнуть в любую сторону нашей детальки. Здесь я прикреплю листочек, с одной стороны мне будет два листочка, вот так, с другой стороны один листочек. Листочками загораживаем все наши неровности и два листочка я помещу на заколочку чтобы скрыть чтобы она так не блестела уж вот вот таким образом придется укоротить естественно проволочки буквально оставлю ну, на каких-то полтора сантиметра на каких-то два, ну два с половиной наверное чтобы проволочка нигде не выступала вот таким образом буду крепить заколку и приклею ее потом на суперклей к самой заколочке. А между собой буду склеивать клеевой пистолетом. Вот такая веточка яблони у меня получилась. Я все подклеила на клеевой пистолет, а сами к самой заколке приклеивала э, секундным клеем. Ну, естественно, как всегда в процессе творчества возникли непредвиденные обстоятельства. В процессе закрепления цветочков попросились еще два листика. Не смогла им отказать. Пришлось сделать еще два листика, чтобы закрыть все вот тут неровности. Поэтому листочков у меня ушло не 5, а 7. Творите, пробуйте. Спасибо, что были вместе со мной. Творческих успехов вам. Пока-пока.